В марте 2022 года Яндекс запустит школу информационной безопасности. Обучение бесплатное. Программа состоит из онлайн-лекций и практических занятий, которые пройдут в московском офисе Яндекса. Подать заявку могут как учащиеся старших курсов, так и опытные специалисты. Иногородним студентам Яндекса оплатит проезд и проживание для участия в практических занятиях. Для поступления нужно знать хотя бы один язык программирования JavaScript, Python, C, Java или Goland на начальном уровне, разбираться в принципах построения и работы веб-приложений, знать принципы работы операционных систем и сетевой инфраструктуры, а также основные типы атак и виды уязвимостей. Слушатели ждут лекции и домашние задания по инфраструктурной и продуктовой безопасности от специалистов Яндекса. Участникам расскажут о безопасной разработке приложений, построении безопасной сетевой и серверной инфраструктуры, безопасности облачных платформ, а также о выявлении и расследовании инцидентов в крупных корпорациях. Обучение завершится практическими занятиями в московском офисе Яндекса. Лучшие студенты получат возможность присоединиться к команде Яндекса. Чтобы поступить в школу, нужно подать заявку на сайте и выполнить тестовое задание до 27 февраля.